Повезло в 1988 году Буратинский тогда же как назывался, в советское время. Анатолий Сергеевич Саксков, такой тренер был по самбо, земляк наш, он приехал и тренировал нас самбо очень хорошо. Мне доверил младшую группу тренировать, и там подсказывал, советовал. И практика уже была, я старшеклассником был. Потом начались лихие 90-е, и все закрылось, разрушилось. И как во многих городах России в нашем поселке тоже там, ну, началось. Там лихие времена, преступность возрастала, там все такое негативное. Молодежь мы теряли тоже. И директором школы был Алексей Басан Баушевич тогда, Встретился он как-то со мной, ну там, может, попробую, сейчас слышал. А ковер вот от нас еще остался старый такой губчатый, покрышка тряпочная. И в тире, тир 480 шириной и 60 метров длиной я говорю, ну давай начну попробую и начали мы. Там тир тогда был в таком состоянии без окон, крыша протекала. Верни Люджиевич Пашнанов, у нас такой земляк, есть он глава рода Аргакинского с инициативой открыть молодежно-спортивный центр Альма при Аргокинской школе. Цели там были воспитание молодежи, там детей, потом патриотизма, любви к родине, уважения к старшим. Ну, и решили назвать его память и дочери, или Альма. И мы назвали. Он согласился, поддержал нас. И быстро начался ремонт Тира, помню, такой. Быстро там крышу перекрыли, полы начали стелить, там ремонт, окна делать. Ковер привезли другой, новый. И все, мы начали. Тогда школа большая была, под, не знаю, там... По 200 человек, наверное. Классы еще большие были. Конец 90-х это был. Первый раз начинал, человек 70 точно пришел. Сам же могут юноши тренироваться, и девушки. И все для интереса там всего же. И как бы пришли, начали тренироваться. Потом пошли нагрузки, требования, дисциплина. Придерживаемся мы всегда девиза. Слабые уйдут, либо станут сильными. У нас там в Аргакинах вот эта черта. Мы всегда друг другу помогаем во всех начинаниях. Вообще так дружный поселок. Особенно в таких ситуациях там помочь. Вот, это. вот отличает аргакинцев эта черта. Ну и конечно. Дети талантливые поэши. Мои первые ученики. Санджи Бугуныч Манжеев, Манджа Алексеевич, там много. Санал Константинович. Ладыгейская школа с самбо и дзюдо знаменитой. Якуб Комбалетович Коблев, который создал. Там при Майкопе есть институт дзюдо. Возил ребят туда на соревнования. У меня там Друг живет, тоже заслуженный тренер России, он судья такой, международной категории. Очень позитивный человек, ход Юнус Исмаилович. И вот мы договорились, он нам помогал. Ребят мы туда отвозили, они поступали в этот институт, боролись за сборную Адыгеи. И знания получали. Слава богу, они сейчас вернулись в Калмыкию, работают тренерами. Как бы у нас сейчас подъем. Калмыки, самбо, дзюдо. Ну, детей, которых я тренировал, очень много закончил. Пошли, выбрали профессию тренер. Ну, кто-то стал военным, кто-то... Ну, профессии разные выбрали, но достойные члены общества выросли. И потери были среди учеников там. Сворачивались с верного пути. Ну, что сделаешь? Это жизнь. Есть такой тренер по футболу, Гвардиола, Спросили, вот вы там великий тренер. Это, Ну, я себя не причисляю, но примерно он, его слова, вот эти, я хороший тренер, но мне просто повезло, что я тренировал в Барселону. Мне тоже повезло, что я в Аргакинах, наверное, начал тренировать. Там поддержка была всего общества. Там главы крестьянских фермеров и хозяйств помогали на выезды, земляки въехали на, на соревнования, школа помогала. Два турнира мы проводили такие межрегиональные. Ну Мы их кормили, расселяли бесплатно, призы давали по тем временам. Вот, команды Северного Кавказа, Южного Федерального округа большинство были. Как-то мы подсчет вели, вот... На турнире «Альма», в котором боролись ребята там, с Чечни, там, с Адыгеей, с Краснодарского края, с а... человек 15 потом стали победителями первенств Европы и мира, ну, других регионов. Ну, факт, что тоже старт там был. Были даже такие моменты соревнований, вот «Земляк» наш в финале борется, и приезжий парень там с Дагестана, и момент спорный был. И вот земляки настояли, чтобы победу отдали гости. был Я, конечно, как тренер хотел, чтобы наш победил, но они настояли. Там момент такой 50 на 50 был. Тогда вот я начинал тренировать, я тоже наблюдение веду, анализирую. Вот урок физкультуры был на высшем уровне у нас. Вот Надежда Петровна учила Слава Лиджина такие. Они меня еще в школе учили. Дети приходили подготовленные. Они могли играть в баскетбол там все. Вот они даже элементы с гимнастики делали. Сейчас вот ничего не хочу никого там обидеть или как. Вот здесь тренируют, дети многие приходят, ничего не могут делать. Вообще элементарно даже бегать. И вот это подтягивание, серьезно я с такими проблемами не сталкивался. И всегда я вот своим ученикам говорил, ты если чего-то хочешь добиться, ты должен любить. Вот я люблю самбо если ты самбо любишь там свою родину аргакин люблю ну, там более уже масштабно калмыкию россию более масштабно. это глобально да? а я говорю вот, все начинается с мелочей там, я любил свою улицу потом поселок и там вот самбо вот так и оно мне как бы дает это силы трудности тоже были кавказ я ездил наблюдал феномены их невольной борьбы борьба у них основополагающее общество они сильные мужчины они благородные мои ученики они здоровые по 100 килограмм там на выигрывают мастера спорта но они уважают старших и у них есть грани, это которую они не перешагнут даже вот слабее его человек будет даже там хамоватый там они не этот вот в этом плане в владикавказе я был да там очень сильно развита и это основа у них там борец ты ты уважаемый человек везде тебя хотят чаем угостить там в такси вот я ехал сказал что еду вот, академия хадарсу из таксист у меня денег не взял ну я ему хотел заплатить Стань хорошим человеком. Работай свои там слабости, недостатки, побеждай. А чемпион это придет. Если ты вот это все преодолеешь. У всех народов таких с историей. Борьба это была как средство воспитания мужчин. Японию возьми, у них же там очень много единоборств – каратэ, айкидо, ну очень много. Но у них дзюдо – это национальный вид спорта. У нас, конечно, это можно было в школах. Не было. Ну и сейчас есть батыры, просто И, их, их мы этот не знаем или знаем и, и делаем вид, что не знаем. Вот это беда у нас. У нас вот этого нет своего героя. Перед кем? Мы можем восхищаться там. Нурмагомедом, Хабибом. Это, ну, Они тоже я восхищаюсь скажем, В мировом масштабе Но ну, это глобально Но вот здесь своими тоже надо восхищаться Подрастающее поколение воспитывается Почему там <coughs> На классный час не пригласить Борца там У нас есть борцы там По национальной борьбе много Звание Аварга имеет Имею Батрачюль его пригласить, чтобы он рассказал свой путь. Может, какой-то ребенок загорится. Мингиана Семенова, можно. Это вообще герой Калмыки. Я езжу на соревнования, его все знают. Что самбисты, дзюдоисты. Менгиан Семенова, они в привстают. Это имя. А у нас... Ну, мы, я его... Я как в борьбе, я, конечно... А кто далек от борьбы, может быть и не знает даже. Мечта у меня, чтобы зал здесь построили сам бы. хоть. Свой дом нужен. Там тогда мы все идеи, планы притворим. Вот я тренирую сейчас на 50%, я внедряю, что могу. 50% это для многих хватает на первенстве ЕФО призером стать. А если бы ну пусть не 100 но 80 уже на России призер. У нас есть призеры России. Вот Бадмая Верня сейчас стал к 100 64 килограмм третьим. Ну свой дом, чтобы я мог прийти и там действительно самбо заниматься они где-то поишел там гонят тебя то нельзя это нельзя right. там у нас нету это зала уфп нормального там многие говорят а там физически ну, мы всегда уступаем у нас особенность нашего не народа просто мы не работаем у нас нет условий пацана на физику подтянуть мы тренируем как 70-е года кувалдами, блин, самодельными штангами. Серьезно? Я вот до сих пор, 21 век. Вот это проблема. А чемпионы здесь будут. Здесь детей талантливых. Очень много. Дети приходят, они меняются если терпеливо идут, они вот приходят, бывает, там, отца нету, там, бабушка, он нежный, пугливый такой, а потом он тренируется, путь проходит, и становится, вот, ну не побоюсь этого слова, настоящий мужчина. Серьезно, я вот сам вот, вот видел, и у меня вот приятно. Ну с первого с шести лет уже можно. Там элементы из гимнастики, там, укрепляющие. Ну, да, укрепляющие, там кое-какие-то игровые общеразвивающие упражнения с борьбы. Основа то одна примерно методика, там вот занимается, а уже на результат, я думаю, когда он окрепнет физически и, самое главное, психологически, с 10 лет уже требовать. Как я столкнулся, любые соревнования ну, для любого человека, даже там великого чемпиона, это стресс. Он же хочет победить, уровень соревнований, конечно, повыше. Он переживает то, что великим борцом стал он это научился с этим справляться а ребенок он еще не готов и мы его ведем 7 лет ставим на весы и вперед требуем кричим он еще кое-что не знает там не научился потом ну есть конечно и родители грамотно а есть родители очень амбициозные они начинают на него кричать трус слабак и все ребенка сломали а потом он боится проиграть. А это самое страшное у человека. Вот у борцов особенно. Если он боится проиграть, я бы не советовал им продолжать бороться на соревнованиях. Вот здесь все хотят быстро. Привели его там. Семь лет, 8, чтобы он все выиграл и бросает. Или проиграл там, все, конец света. Я говорю, он пришел, он в коллективе дружным занимается. Крепнет физически. Учится преодолевать трудности, неудачи. Не ради этой медали, говорю. За себя он постоит. В Сору он, он вот, будет ездить на турниры, везде это... Он черпнет это. И патриотизму там. У него друзья будут. И кругозор расширится. Наши он, под, ребята все села маленького. Они там приезжали сюда. В Элисте не знали, как доехать там, до рынка. А сейчас они там во всех городах побывали. Кто-то за границу ездил, боролся. Саня Алексеевич в Германии боролся, выиграл. Тренер, если там бывает, конечно, из-за схватки там на него крикнет, он в не так, но когда родной отец его там оскорбляет, бьет, это некрасиво. Ну и вот мне тоже неприятно как тренеру. Ну в основном из таких ничего не получалось, конечно. Это наша пословица, но я видел клип. Орла надо птенцом, да? Вот как у нас же ребенка. Это все вот зависит. Уже вдруг, Если он вырос, 17-18 лет он уже его уже не исправишь. Не перевоспитаешь, ничего. Ты хоть что делай там? Золотые залы построй. Привези там великих тренировок. Там. Просто я не хвастаюсь, но плоды своего труда я видел это ну, ради этого и живешь на вот это как счастье вот ты Борь он пришел боролся там слабенький был потом раз там выигрывает на пьедестале стоит думаешь за него радуешь потом раз он там учиться пошел и в работе он там, кто-то его руководитель встретился, хвалит его, он дисциплинированный, на работу не опаздывай, исполнительный, ну, в плане дисциплины, и приятно слушать. Первенство Южного федерального округа по самбо до 16 лет, ну и хорошо отборол, шесть медалей мы взяли. Два золота, два серебра, две бронзы. Ребята показали хорошую борьбу. Ярк. Есть там... Ну и первенство России в Армавире тоже будет проходить. Но мы рассчитываем на медаль в первенство России. Может быть и на две. А сейчас... Хотя в борьбе это прогнозы такое дело тяжелое. Не хочу ничего загадывать. Ну надеюсь это... И мы все надеемся Мы сейчас, что на у нас хорошо Мы дружно работаем Как согласованно Где-то уступаем Но ну, мы же все вот Как с одной родины, И нам легко решать вопрос Где-то, конечно, и споры возникают Все бывает Если когда ты что-то делаешь Там всегда бывает Это когда ты ничего не делаешь Тогда там ни споров Ничего не бывает а когда ты делаешь хочешь что-то добиться, чего-то. Там всегда и споры, и всякое бывает. Но больше как бы таких позитивных моментов. Мы добиваем. Вот сейчас вот ученики тренерами работают, ихние ученики на UFO, там на Россиях становятся. Тоже радость, позитив. Может быть там. Ихний ученик Олимпиаду выиграет. Мир. Тоже радость. У нас вот Краснодарский край очень сильный. Они выставляют там 20 человек. У них там на области только на крае борется в весах по 50-60 человек. каждом вес 500-600 участников. Он очень большой и экономически развит, и там выделяется очень много средств на самбо, дзюдо, тренера там очень высокого класса, ну и Ростовская область очень большая, Волгоград, Аст, Астрахань, вот такая конкуренция у нас, вот тоже не скажу, что слабая. Хочу всем пожелать здоровья, терпения, удачи, и чтобы подружнее мы были, когда мы дружны, вот я, когда дружные трудности почем. Я вот в Аргакине начинал, мы много там преодолели, сделали, ну, за то, что все дружно делали и все. Не ради там пиара, еще чего-то. Многие люди приходили, вот к крестьян, главы КФХ, они там финансы дают и говорят, не, не называй мою фамилию. Серьезно, я говорю. Стеснялись. Ну они стеснительные, степи выросли. Я помогу, только не называй там, не вызывай меня. Серьезно? Вот так? И вот этом плане.